Привет, друзья! И в этом видео я расскажу вам о профессиональной гигиене, о том, что это такое, почему ее нужно проводить, сколько раз ее нужно проводить и что будет, если ее не проводить. Профессиональная гигиена проводится раз в полгода. Вот это вот расхожее мнение, оно достаточно широкое распространение получило. Давайте зададимся вопросом, почему? По очень простой причине. Пришла она к нам из-за рубежа, по причине того, что страховые компании оплачивают профессиональную гигиену страховым пациентам один раз в 6 месяцев. И это послужило неким прообразом или, скажем так, стереотипом того, почему врачи рекомендуют раз в 6 месяцев, или пациенты говорят, я буду ходить каждые полгода. Но на самом деле нет. И период, в течение которого мы рекомендуем проводить профессиональную гену, он индивидуальный, он зависит от того, насколько хорошо пациент чистит зубы, то есть от того, насколько хорошо развиты его навыки индивидуальной гигиены в домашних условиях. Чем он пользуется, как он пользуется, как часто он пользуется, насколько тщательно он этим пользуется и насколько правильно он использует те средства индивидуальной гены, которые у нас есть. В зависимости от этого врач-гигиенист будет рекомендовать либо обращаться на профессиональную гену чаще, то есть это делать один раз в два месяца, потом один раз в четыре месяца, потом один раз в шесть месяцев, и связано это будет с тем, что врач-генемист будет оценивать реальную ситуацию у пациента и видеть, что результат ухода за зубами в домашних условиях стал лучше. А это значит, что профессиональный ген нужно реже. И тогда мы доходим до некого оптимального периода раз в полгода. И этот срок все-таки остается у людей, у которых уровень домашней профессиональной гены достаточно высок. А Профессиональные гены проводится на своих зубах по специальному алгоритму. На королы на имплантантах, то есть, когда у человека есть мастовидные протезы или коронки на имплантантах, алгоритм будет несколько иной. У пациента с винирами алгоритм будет третий, у пациента, у которого стоит брекет система алгоритм будет четвертый. И в каждом конкретном случае, возвращаясь к срокам, врач-гигиемист будет рекомендовать конкретный срок, который подходит для данного пациента. Нет общего Понятие срок проведения профессиональной гены, который будет одинаковый у меня, у вас, у Ивана Ивановича, у Дарьи Петровны, у каждого из нас он будет индивидуальным. И только в том случае, если мы ухаживаем за зубами в домашних условиях и делаем это с удовольствием, регулярно и тщательно, срок проведения профессиональной гены может быть а, находиться в пределах а, 6 срока. Это то, что касается сроков проведения профессиональной гены, максимально просто, чтобы это было понятно подавляющему большинству моих слушателей. О том, чем отличается гигиена у одного пациента от гигиены у другого, в чем может быть, в чем, в чем, как, какой методикой мы предпочитаем пользоваться для того, чтобы дать наиболее лучший результат, я расскажу в своих следующих видео.